Может ее вытащить сразу? Кого? Большую. Большую? Хотя бы знать, что там лежит. Там да. надо ее, из нее космицы делать. Смотри. Там мы Стемочку брали по 65 рублей. А здесь у нас это, само у метро. Около 200 рублей. Да, вот дела здесь. Все детали здесь, потому что ты с креветками здесь. Я знаю, что за блины такие. Откуда она блинчики взяла? Квадратный. Приходит, сделай блинчики на советской орочку. А у меня знаешь какая, у меня дно и вот было. Сейчас схочешь, достать Ну мама, может ты останешься с нами? Я сейчас вернусь и на балкон схожу или жмусь. На балкон сходит? Ну. Там берет нас с ней. Обязательно что. А повесить, да, да, повесить. А ты стирала раз сегодня? М? Мне понравился салат Дай ты еще Он такой, как говорится, не хитрый, но вкусный Ты, то Я вообще не, не, не люблю хитрые А он еще положить? Mm -hmm. Да что тут тарелочка-то? Не хватит Ну такая нормальная, для меня как раз Там и сыр, и рыба, и яйца. Он взливается мы все. Столько соусов, особенно соусов. У них каких только соусов нет. А почему соусов много? Они же без хлеба не доставляют. Но они в основном мамалыку. А что-то разговаривали, пошли, пошли, говорит, в огород. Ну, пошли. Вот он, мы все это ели, ели, ели там. И вдруг он берет вот этот перец, раз, и лопает. Ну и я так же. Ой, я кругом 10 оббежала. Вокруг дома, у нас дома хороший было вокруг дома. Я говорю, все, бабушка, не могу больше. Потом прибежала, за мной запить. Запила, и еще хуже у меня. После воды я еще больше. Он говорит, подожди, я тебя поймаю. Я говорю, попробуй поймать. Это первый раз, а они? Она да, плакала, красная, все стало бедное. У меня девочки однажды не кормили горьким перцем. А у нас сосед в медицинском институте учился. Ты говоришь, что ты бегаешь часто вот в ванну? Я говорю, я витамин Е В одной кошечки яблок. Я потом как поела их. Вот такие вот, знаешь, вот, вот такие вот. Вот такие были. Он с такими окошерками ты не радишь от страха. Или от страха не что все было готово уже. А специально это так. Сейчас думаю, пузырь развяжу. Мам. Рыбными руками. Да. Тебя можешь подкормить. Ешьте, ешьте. Акцениваю. Акцениваю. решение есть там, да. сфотографировалась да. в потом туда-сюда, потом там ложится около двери. Порезет опять. Ну, Порезет опять. Они а не него. Так. Да. Вкусно! Лапой сюда. И скорее так. <сínt> <сínt> <сínt> <сínt> Такой забавный такой котенок был. Сейчас мы у ну, тебя не хватает Я на стол. Я рядом. Он наблюдает, как абхазская невестка. Абхазские жены за стол не имеют права сесть. И они стоят вот здесь, например. Да? Может быть, и... <гас> все одно и готовят и связи. Тяжело. Нет, там у них у абхазов-то нет, вот, нет многоженства. В семье, в ситуации, нет, а, это, у них вообще этого не нет. нет, у них одна жена, у них второй нету. Не помню. Помню. Она сидит целую неделю, все то едят, там у них много всякого приготовлено, там все мужики в основном готовят, кстати говоря. Вот Мужики, бабушка такое что-нибудь печеное, только у него золото у нее надо. Вот. И год ее никому не показывает. Она не выходит из дома целый год. Ни родители не имеют права к ней приезжать, ничего, никто. У русских тоже были странные вот эти всякие. А у русских тоже в светелке сидели. Всю свадьбу. Ладно, сидели в светелках. Кто из них? Самый веселый, самый хитрый и самый дурной В строих. строих, вот в это вы Кто из них кто? Мама так тут знает. Так догадываться. Русский самый солый, самый странный, самый такой. Правильно, Правильно. Что там сейчас было? Нет. Время там курица. Утром сделаешь? И вечером есть будешь. Ну, необыкновенный вкусный. Ну там, правда, много компонентов. Привет, это мясо говорит. Я думала мясо построить Слушай, я прям на нарубоваться не могу Какая садись. была страшная и какая красивая Ты говори, садись, мамочка Беленький Надо мне посудочку перечистить Купить завтрак в конфетке С нами не пошла сегодня, завтра пойдет покупать делать А я хочу здесь купить Не знаю А беленький жидкий только как будто она новая, как там ничего никогда не было. У меня, помню помнишь, что эти кастрюли красные, они с черным внутри покрытием, да? Без таскаса не смотрели. <связь> вот эта обливная посуда очень... И та, чашки я также отбеливаю, и все, и отлично получается. Как в прошлый раз сидит с нами, а глаза прям вот. <связь> Папку любили мне фотографировать. Кассий соберемся, он всех в разных позу нащелкает и довольный. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, он, он и цветные делал. Делай все, проверить, и, пожалуйста, очки. Мож, нож готовый взять можно заказывать с ним. Слушай, а я думаю, что же Галина когда я туда, я диване что спать. А я не знаю, это просто любовь к жертвоприношению называется. Я забыл просто Ты здесь как-то ночевала. При ней же когда писал, что-то писал. А, молча. нет, когда я ночевала, да, когда я записал что-то. А, я... а почему ты не устала? А... Ну, замерзла я. Замерзла. Накормили ужин. Человек. Мурашка. Да, я замерзла. У меня даже руки голодные. Мурашки пошли пошли. Папа-папа. ⁇ поесть-то? Я не хочу больше есть. Ну, замерзла, надо поесть. Я замерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Мерзла. Чего попить надо? Все, погреться. Угу. Чего? Не пугать никого. Так может, испуг пукты и размечать можно. Я не успею просто, правда? я завтра буду целый день этим заниматься, и надо тоже еще кое-что сделать. Мне только он Стаска отпечатает вот эту табличку, мам, да, завтра. А этот он просто по готовым с одного места на другое место переставит, и все. Ой, с у с вас потом... двоих Задумалась. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Я здесь сначала, здесь у меня была сиди. мечта... А записывать, записывай. Маш, переписать все. Ну, я смотри, я Пластинок на диск. Да, скажешь? Никто. Чего уже нет такой возможности? Ну нет, уже... Так просто нет возможности Просто Просто ну, рядом со мной на прилавке джилл. А, а, а сейчас у нас аниме лежит таким же образом легко. Кто лежит? Же... Аниме. А сейчас... Мультфильм не порс. Химия, необразованность. Да, я Господи, не люблю, Господи. Я люблю японские фильмы, Я люблю наши больтфильмы. Ну не скажи. Альбаба 40 разбойник соверен был за, за это сам, только так. Ну, ура, ну конечно. Баба я, я, я свои смотрела. Тогда это смотрела что-то, что-то было. Не наше. Маленькая девочка, блин. Которая рисует, поцелуя сплошные, говорит, ну мама, в монах-то я пойду попозже. Потом. Дай мне сейчас детством насладиться. Рисует картины в День Юэст. Скажи, что такое? Палеминка. Забрать ее к себе, пусть она у нас живет. Ну да. Ну ничего страшного. Все равно, когда ей будет 16, она не пойдет в мою историю. Тем более. Не, ну она невеста... классная, что она замуж конечно. Мальчик сказал. Курала так пришла. Что это лучший выход из положения. Надо же куда-то здесь сбагривать. Логично. Третью наметили, да надо было сбагрить. Красивый груп сделано. Такая большая фрика у нее. Что-то не делала. Не делала она воно тоже оставила. Она как помещается? Помещается. Да? А есть чуть поменьше, ладно? Не такая вот, чуть поменьше. Но она как раз помещается, вот так только. Вот у нас дома она так стоит. Что-то там то ли надоело, то ли планировка какая-то дурацкая, но хочется ее развернуть. У нас тоже вроде как место-то больше получается. Вот так вот. По сути, если ванну хорошо. куда говорю. Куда? Вот так делаешь, они убираются все. Но они там просто добивают, выбивают, потом закрывают вагонкой пластиком. Ему с удовольствием. Это гарнитур подсмотрела, как хорошо. Там значит очень красивое. Mm -hmm. Очень такое красивое зеркало. С полочками такими, да? Mm -hmm. Железная сетка. Это туда белье грязное. А с другой стороны полочка все туда можно поставить. Mm -hmm. И она маленькая, компактная. Нет, ну просто Ха-ха-ха. -а -а -а. Вот как Стаска сидит. Вот как только посадит, у нее весь диван открывается. Да, вообще шау. Мы тоже все так сидим. Ну видишь? Ну, я закрыла, чтобы он не кашлялся пока. Про что путь нет? Они каждую субботу ходят в магазин. И они меня освободили. А это вы знаете, господи, у меня голова не болит. бывает что-нибудь в этом машине, Чего? Мы ну, горох привезли из Чего, из гороха? Нет. Из привезли. Я все в ошейнику убрала. Там от этой вот химии, там вообще дешевые все. А почему Ашар называется? Остров весь магазин. Магазины. У нас этот остров все, все умер. Да? Это значит с зубным почерком. Магазин закрыть. Да? Mm -hmm. а -то не ужалка. Она сейчас тоже эти не острова пооткрывали.